Приветствую вас, зрители подписчики моего канала, с вами Веном. Мы вновь возвращаемся в StarCraft, теперь правда в StarCraft Remastered. По сути это самый первый StarCraft, только с переделанными текстурами. Также здесь у нас переделана была озвучка и текст во время миссии, ну и еще и некоторые касцены в компании. То есть, по сути, как бы ничего особо не изменилось с первого StarCraft, а только разве что вот сделали, ну, более современную, что ли, игру, как бы, ее улучшили графически. <связать> с переводом постарались очень, что прекрасно. По крайней мере, теперь в игре не нужно э, изучать английский язык, чтобы понимать, что происходит в миссиях. Потому что, ну, конечно же, читать вот эти длинные диалоги, либо же слушать довольно сложно. Теперь у нас сложности не будет возникать, это очень классно. Давайте переходить в одиночную игру. Надеюсь, слышно все прекрасно. Если нет, то пишите, пожалуйста. Оригинальную начнем игру сначала, конечно же, проходить. Потому что она была первая. Потом уже начнем проходить брудвар. Ну что, первый эпизод у нас тираны. Помню, как я проходил компанию за тиранов, это было нечто просто очень интересное было играть в свое время. Конечно, мало чего по понимал, но зато интереса этого, в принципе, не отнимало. Ну, давайте ради просто, как сказать, начала начнем обучение, вводный курс. В принципе, он ничего из себя не представляет такого. После окончания войны с шахтерскими гильдиями, конфедерация тиранов в 10 лет полностью контролировала колонизированную часть космоса. Так, в общем, мы должны как магистрат обеспечить безопасность колонистов и не допустить паники. Добро пожаловать на Марсару, магистрат. Запрошенная вами демонстрация оборудования готова. Вы можете приступить к ней в любой момент. Для запуска... Нажмите кнопку «Начать». Вы можете отказаться... А, давайте посмотрим. КСМ модели Т-280, незаменимы для сбора ресурсов и строительства в экстремальных условиях. Вас понял. Для создания процветающей колонии необходимо много КСМ. Дополнительные КСМ можно заказать в командном центре. Разрешите обратиться не по уставу, командир. А вы точно в курсе, что делать. Если хотите отправить нас куда-то, да еще чтобы мы защищались при этом. Надо отдать нам приказ о какова родителя. А если надо, чтобы мы игнорировали врагов и просто шли куда сказано, надо приказать нам двигаться. Погнали. Ну что. В принципе, все стандартно, точно так же, как всегда было в компании. Вперед! Вперед! В первом Старкрафте. Только что вот, очень интересно, графика, конечно же, изменилась просто тотально. Видно, что все прям стало очень красочно, очень классно. Даже не скажу, что это игра 98 и -го, -го года. Чтобы увеличить численность армии, вам понадобится хранилище для ее содержания. Да, да. Дополнительное хранилище. хранилище можно построить с помощью КС. Ну что, в этой компании у нас, точнее, в этой миссии ничего особо интересного не будет, разве что только одни марики, которые могут уничтожать противников. В основном здесь, я так понял, даже не в основном, по-моему, только одним будет собачки здесь у нас. Недостаточно минералов. Так, добывайте минералы. Ищем дальше противников. Да, кстати, здесь рабочие самостоятельно Но не добывают ресурсы. Да, то есть, самостоятельно им приказы, чтобы Погнали. они так, э, добывали ресурсы. Вперёд, вперёд. Также здесь у нас ЭПМ, да, пишется, сколько мое сейчас. Вперёд, вперёд. Конечно, как тут можно поднять ПМ, непонятно. всего-то несколько солдат, если ничего интересного. им принял это видимо он имеет в виду принял готов, готов, адреналин или что Пригад у них там получен? по моему адреналин вообще в игре. Что они польят себя я давайте идите дальше ищите цели что при так давайте еще больше да, рабочих респинчиков можно было бы минерал. требуется 100 <coughs> минералов ремастры делать все в старкрафте первом сразу вспоминаю это пока у нас дальше происходит добыча а, кстати отказали кнопки теперь придется перезагрузиться потом значит. и они теперь не хотят кстати еще и хм, придется вот так тоже приказать им атаковать Такая же проблема, как была, Она в оригинале осталась. Раньше, по-моему, такая же фигня и была, что, типа, вперёд, вперёд. часто приходилось потом Погнали. самостоятельно приказывать Погнали. делать какие-то вещи. Зажигаем. То есть не через быстрые, дорогие клавиши, а вот так вот, Погнали. самостоятельно. Так, ну что, мы Зажигаем. всех вроде убили. Погнали. Так, давайте еще кресим. Я уже могу себе позволить, кстати, еще и за пенового гейз Давайте это начнем делать. Браки здесь ваша у нас нет возможности достроить все-таки здание. Да, приветствую. Приветствую всех любителей Старкрафта. образует виспен, Позволяя ГСМ добывать этот ресурс. Мои дела хороши. Да, как всегда. <кх> Вон, видите, на ваши задоначенные деньги купил Все игру. Так что не зря, получается, снимал. <кх> Эти стримы. Что Потому сейчас что сейчас на всяких сёгумных сегла? и прочих играх так вообще донатов нет никаких. А вот на Старкрафте аж... 600 рублей на донатили. Ну, где-то 80 рублей там на Сёгуни, по на донатили, а остальные вот 600 рублей на старики, Что, конечно же, очень классно. Если ещё задонатим где-то 700 рублей, там мы сможем еще приобрести Винксов Либерц. И вообще будет полная компания. Так, газа у нас добыли уже больше, чем нужно. Я не понимаю, какая, какая у нас еще цель есть. Постройте три хранилища, а? Три хранилища, я все на все. Легче простого. АПМ до 20 снизился. Что я вот, кстати, кнопки работают, да? Которые забегены, а вот которые... Быстрые клавиши горячие, они не работают, к сожалению. Так что придется по-любому перезагружаться. Ну ладно. Всё это херня, конечно же. На этом демонстрация оборудования завершена. Далее последует торжественный прием на планетарной базе. Вот это да, торжественный прием. Очень сложная была. Миссия, конечно же, стая Юрмунгант. Не, конечно же, были русские локализации этой игры. Различные, но. Адьютант, включен. Добрый вечер, магистрат. Прослушайте сводку последних событий. Конфедерация стягивает войска в систему после уничтожения протасами колонии на Чао Власти усилили меры безопасности прилежащих системах и скорее всего ваша колония также будет изолирована пока вы ужинали пришло зашифрованное сообщение от конфедерации воспроизвожу здравствуйте магистрат на связи генерал эдмунд дюк командующий корпусом конфедерации альфа на вашей планете объявлен карантин и мы начнем оцепление в течение следующих 48 часов Вам приказано эвакуировать основной состав колонистов в пустоши Надеюсь, у вас не возникнет проблем с выполнением данных директив Конец сообщения С нами связался местный шериф Джеймс Рейнер Он согласился встретить ваших людей и проводить их до места назначения в пустошах тот самый Джеймс, который в будущем у нас будет чуть ли не главой доминиона, ну или по крайней мере второй рукой, нет, точнее правой рукой императора Валериана. Ну что, давайте начнем. Что так. Нет, так и не работают работаю, клавиши работаю, быстро. А, давайте сыграем эту миссию просто. Потом, я не знаю, что-то надо будет сделать, потому что все клавиши взяли, слетели. Так, может, попробовать просто диспетчер задать. Как, как появилась проблема, может, так она исчезнет? Да нет, конечно, ни хрена. Все к чему. Да, проблему так и не, не пофиксили, к сожалению. Хотя, мне кажется, что, ну, это не такая уж и сложная проблема, наверняка, мы на решаемая. Видимо, я ошибаюсь, на самом деле, ее решить довольно сложно. Здорово, ребятки. Я Джим Рейнер, шериф этой дыры. Рейнер на связи. Рейнер, кстати, похоже, стал у нас ботиносом. Можно попробовать. Звучит Потому что плохо. раньше, вот как вы помните, вот во да. втором старике он вовсе и не латинос, а тут он выглядит как-то уж прям жестко. Как будто он поменял потом лицо свое в будущем, хирургическую операцию провел. Так, ну что, давайте эту базу осваиваем. Недостаточно Все, теперь достаточно. Улучшенную классику, да, улучшенная классика. Причем ремастер вполне можно назвать очень неплохим. Потому что многие игры обычно, если делать ремастер, то он вообще бесполезный. Почти ничего нового не делает. И текстурки почти они не исправляют. Тут, однако, разработчики заморочились и очень жестко исправили игру. Даже не скажешь, что это старый старый граф, что все очень прекрасно. Мне это очень нравится. Так, блин, вот теперь дерьмо полное. А, не, в смысле по настоящему дерьмо. В смысле лету. то, что надо теперь каждый раз нажимать иконку Найма, Слушаю, каждый раз возвращаться к войскам, каждый раз приказывать вот им атаковать да. – это очень очень большой темп. Да, причем это очень я плохо у меня получается. Вот да. так. Добывайте дальше ресурсы. Я смотрю, я сильно много нанимаю рабочих. Давайте пойдемте построим еще одну базу сюда. Какие у нас цели? У меня цель, по-моему, вообще никакая почти что, да? Тут просто нять главный морпех построить казармы и все. Ну, давайте строим а пока казармы. Так атакуйте. Вот, тут был, по-моему, зерг. Даже Звучит неплохо. Как тут можно потерять рейнера? Я Вперед. не знаю. Вперед. Это надо просто уметь. Вот наверное. Да. Конечно, может, в самом углу где-нибудь здесь много зерглингов, но я что-то в этом не уверен Можно совсем. Так, давайте еще построим хранилище, нам не хватит его вот. одного. Мы, кстати, можем командный центр построить, но я думаю, это не сильно будет правильно, так как всего-навсего мне нужно сделать целью афиг-то минимально. Звучит неплохо. Так, пивные баночки от Рейнера отлично летят. Можно В этом строении обучаются пехотные войска, например, морпехи. Морпехи? Да, 5 э? морпехов его, заказано. Пьем. А, типа, 5 морпехов есть, Этот надо ощудить. Тогда мы даже навряд ли здесь убьем этих зеркальников. Можно попробовать. А, тут я смотрю, их уже даже побольше смовить, да? Рейнер живучий, так что Ферёд. можно, в принципе, отправлять в атаку, он будет на себя удар принимать. Звучит неплохо. Пропехи, по крайней мере, Кровь умирать не будет. Звучит неплохо. И все, что ли? О, да. Это все зерлинги Вы на карте, которые были, похоже. Вперед. Ну, тогда вообще без, без каких-либо проблем мы заканчиваем эту миссию. Слушай, да, это все мотив. были лады тогда. Звучит Сейчас сидим просто ждем, пока у нас наймутся морпехи. Наверное, я потом перезагружусь вообще, потому что ну без горящих клавиш сложно будет дальше играть. Хотелось бы, чтобы они были в течение миссии следующей. на связи. Те, кто будет запись смотреть, они в принципе не заметят ничего, как сказать, никакой паузы, потому что это будет очень быстро. Я остановлюсь до стримы, из-за этого вы не увидите никаких задержек, Кто на ну и все. Стая гарб неопознанные существа.